Привет. Мы продолжаем обсуждение инструментария разговором о контекстной рекламе. Само название контекстная реклама довольно часто вводит в заблуждение пользователей и маркетологов, потому что а, вообще это поисково-контекстная реклама, то есть она а, размещается по конкретному запросу потребителя, пользователя в той или иной поисковой системе, когда он задает вопрос, где купить такое-то лекарство в городе Самара, он получает поисковую выдачу. И реклама, которая показывается рядом с так называемой органической выдачей, называется контекстной рекламой. Но мы понимаем, что это контекст, который свидетельствует только о контексте потребности, о контексте конкретного поискового запроса. Контекстную с таргетированной рекламой путают довольно часто, и мы обязательно в сегодняшнем и завтрашнем уроках поговорим о ключевом отличии. В чем разница между контекстной и таргетированной рекламой? Ну, в первую очередь мы понимаем, что контекстная реклама — это в чистом виде холодная медиа, потому что э, мы можем видеть только так называемый снипет, вот эту полосочку с рекламной выдачей, э, где мы видим текстовый заголовок и очень короткий текст, и поэтому пользователю буквально все нужно достраивать у себя в голове. То есть идея о том, является ли это сообщение релевантным его запросу, оно требует очень такого богатого додумывания и осмысления. Но вместе с этим пользователь однозначно является актором в этой коммуникации. То есть когда мы размещаем контекстную рекламу, мы рассчитываем, что человек достаточно активно занимается поиском способа реализовать свою потребность. Либо он находится в каком-то очень активном э, поиске информации, если это информационный запрос. В связи с этим мы понимаем, что мы работаем не со зрителем, не с пользователем. Для нас э, наш потребитель — это актор, и мы подстраиваемся под то, что этот человек делает в данный момент времени. Это очень важный э, этап. Именно поэтому контекстная реклама в поисковых системах она очень слабо работает на создание спроса она действует на этапе использования спроса и на этапе активной оценки альтернатив. Но вместе с этим важно не забывать, и мы уже это проговаривали, что контекстная реклама может использоваться и для создания спроса в том числе, если она размещается по каким-то смежным запросам. То есть если спрос на что-то уже существует, например, детские сады в Бирюлево, то мы размещаем, строя новый детский сад или открывая частный детский сад, мы размещаем контекстную рекламу по этому и ряду смежных запросов. Для этого формируется так называемое семантическое ядро, что, кстати, очень здорово. Да? Отрасль поисковой оптимизации, она ближе всего к тому, что мы обсуждали на ранних этапах нашего курса, в ранних модулях, это один, одна из немногих индустрий поисковой оптимизации и контекстной рекламы, которые подбирают так называемую семантику. Да? Это семантическое ядро, это набор ключевых смыслов, ключевых запросов именно в том виде, в котором они формулируются пользователям, к поисковой системе, когда он ищет способы реализации своей потребности. Так вот, с детским садом из Бирилева все просто. Мы ищем людей, у которых есть конкретный спрос и контекстная реклама, почти всегда нацелены именно на то, чтобы этот спрос захватить и заработать на нем. Но в то же время, если мы продаем услуги няни, например, в Бирюлево, мы можем размещать эту контекстную рекламу как по запросу няни в Бирюлево, так и по запросу детские сады в Бирюлево, который является смежным смысловым запросом, но делать рекламу немного другой. Типа не оставляй ребенка в детском саду, лучше найми себе няню, по деньгам получится примерно то на то. Вот этот момент может быть использован и для создания спроса на какой-то новый продукт или услугу, но на какую-то существующую потребность. В том случае, если ваш продукт или ваша услуга является товаром субститутом. Но еще раз подчеркну, в основном мы используем контекстную рекламу как инструмент использования спроса на этапе активной оценки альтернатив. Именно поэтому она настолько ценна и полезна. Прелесть контекстной рекламы заключается в том, что она относится к платным медиа, то есть это в чистом виде инструмент такого масштабируемого развертывания. То есть мы закинули какое-то количество денег, она работает, перестали закидывать деньги, она перестала работать. Подняли ставку, у нас увеличилось количество показов, уменьшили ставку, у нас может уменьшится количество показов и так далее. Важно помнить, что в контекстной рекламе, во-первых, мы все-таки имеем потолок спроса, если речь идет о достаточно крупных бюджетах или об очень низкочастотных запросах. То есть мы можем исчерпать весь спрос, причем довольно легко. Во-вторых, мы должны помнить, что несмотря на то, что медиа платная, все-таки результат нелинейно зависит от объема бюджета. То есть я говорил о том, что контекстная реклама — это и таргетированная, это пример такого инструмента, в который вкладываешь 10 тысяч рублей, получаешь x-переходов, вкладываешь 100 тысяч рублей, получаешь 10x-переходов. На самом деле, конечно, такой линейной зависимости нет. Зависимость от бюджета не линейная, она более сложная, и об этом можно, этому можно научиться в курсах управления контекстной рекламой и вообще работая с, со специалистами по контекстной рекламе. В зависимости от типа запроса, от региона, от объема значит, аудитории и количества этих запросов, от состояния конкуренции в тех же поисковых запросах, это может быть не линейная картина, но тем не менее важно, что вот эта масштабируемость, по крайней мере, является неотъемлемым свойством инструмента такого, как контекстная реклама. Вот у нас в очередной раз раскладка по спектральным линиям. Здесь мы видим, что вот очень важно, что мы можем очень-очень точно таргетироваться на смысл. Контекстная реклама — это чуть ли не единственный инструмент, который позволяет это делать, потому что мы как раз можем на очень низкочастотные запросы нацеливаться. Вообще говоря, по статистике Яндекса порядка 30% поисковых запросов существует, и были заданы и будут заданы единственный раз в единственном экземпляре. То есть запросы, которые мы посылаем в Яндекс, настолько низкочастотные, что треть из них больше никогда не повторится. И это очень здорово, что поисковые системы позволяют нам контекстную рекламу и по таким запросам размещать. Кроме того, как мы видим, контекстная реклама, к счастью, поскольку она наиболее активно развивающаяся, позволяет очень быстро менять ее содержание, контент, заголовки, и точно так же позволяет оценивать очень быстро на уровне действия, стоимости за клик, что у нас там, собственно, с этой контекстной рекламой произошло. Вот. В общем, инструмент крайне полезный, но все равно важно помнить о его ограниченной применимости и использовать его в комплексе с другими инструментами диджитал-маркетинга. При бюджетировании контекстной рекламы очень важно помнить, что мы платим, во-первых, бюджет в Яндекс или в Google, в зависимости от того, где размещается контекстная реклама. И кроме того, мы платим за часы сотрудников, которые занимаются настройкой контекстной рекламы и ее управлением. Причем затраты на настройку контекстной рекламы очень часто бывают выше, чем последующая доплата за ее ведение, изменение текстов сообщений и так далее. Поэтому, если вы приходите в агентство контекстной рекламы, или оно приходит к вам, и вы платите агентству только 100 тысяч рублей, на эти 100 тысяч рублей у вас откручивается реклама, это говорит о том, что агентство получает money back, агентское вознаграждение от Яндекса. Google такого агентского вознаграждения не платит. Поэтому, если вы за Яндекс и Google отгружаете определенный бюджет, то, естественно, агентство чуть более заинтересовано больше, большую долю бюджета распределять в Яндексе, скорее всего, вас будут убеждать это делать. Во-вторых, зарабатывать агентство будет только на вот небольшом проценте от бюджета, который в Яндексе загружается Достаточно большое количество агентств уже, уже начинает говорить о том, что давайте мы будем оценивать отдельно бюджет на специалисты и бюджет, который уходит на платформу. И это как раз-таки для клиента, с моей точки зрения самый разумный вариант, потому что вы, во-первых, видите вместе с сотрудниками, я имею в виду твоей компании, в том числе и с финансовым подразделением, и с владельцем компании, если ты наемный маркетолог, что затраты не линейны, то есть что настройка включения инструмента оно стоит дороже, но зато потом затраты на работу специалиста могут уменьшаться, особенно если маркетолог э, вовлечен в эту деятельность. И вы можете дальше гибко управлять э, бюджетом непосредственно рекламным, операционными затратами на рекламный бюджет. Вот. В общем, важно помнить, что бюджет складывается из этих двух частей, и иногда вот часть, которая включает в себя часы сотрудников наемных, она является скрытым платежом, по сути дела, вот в этом бюджете. И это может быть неэффективно с точки зрения управляемости для заказчика. К счастью, с точки зрения KPI, как мы уже обсуждали, все довольно прозрачно. Мы можем мерить стоимость перехода, количество показов, там, стоимость в итоге заполнения формы. Все это сквозным образом может пробрасываться в Яндекс Метрику и в Google Analytics. В общем, Google и Яндекс стали большими корпорациями, продавая контекстную рекламу, конкретный поисковый спрос. И поэтому в этих инструментах все более-менее неплохо заточено под нужды рекламодателя. Завершая сегодняшний урок, напомним себе еще раз, что контекстная реклама — это инструмент нацеливания не на конкретного потребителя, а инструмент нацеливания на конкретный поисковый запрос, на конкретный смысл в голове человека. Чем отличается таргетированная реклама от контекстной рекламы, мы как раз поговорим завтра.